И снова всем привет! Мы продолжаем наши техники специального мануального массажа. И все время глубже-глубже углубляемся в тело человека. Да? Были у нас растирающие моменты. Это кожа. Да? Потом кулачковые техники. Это мясо можно проникнуть поглубже. Пальцами продавили точки глубокие. ППС. Вот здесь да, поясничный подвздошный сустав. КПС. Это крестово подздошный сустав. Нервы там продавили. Да? И теперь переходим к локтевым техникам, сет номер четыре. Значит, уже работаем с костями, уже именно давление на кости идет. Здесь квадратная мышца находится между плавившими ребрами и тазом. Она и вот так вот, и вот так у нее волокна, и вот так волокна идут. Соответственно, если она укорочена, то поджимается, поднимается тазовая кость вверх и можно будет проверить пальчиками. Например, здесь вот два пальца пролазят, да? А с этой стороны три пальца или четыре пролазят. да. Вот уже признаки сколиоза начинаются. Да? Между ребер и тазом вот прям. Щупаем. И вот так вот можно проверить по высоте. Ну тут видно, что вот тут выше таз, чем здесь. Где-то на сантиметр примерно. Значит, вот э, закончили мы чем расшатали позвонки, да? Кулаками, да. Декомпрессировали. Вот поясничку. и Начинается свет номер четыре Нож входит в масло. Расширяем. Входим глубже, глубже, глубже. Осторожным локтем мы не касаемся никаких костей, потому что костями по костям больно будет. да не тазовую кость не касаемся, где ямочка, да? не осистой отростки. И получается у нас вот мизинец все шире, шире, шире. И мы как бы раздвигаем, да, своей рукой. Смотрите, только по диагонали, да. Вот ягодица закончилась, а кость она выше. Вот она заканчивается. Выше видимо, границы. Вошла одна рука и таз отодвигаем вот туда. Толкаем таз. Вот моя вторая входит рука и толкаем ребра. Чтобы противоожную сторону. И вот начинаем одну, вторую. Прям короткое движение. Одно, второе. Предплечьями отталкиваем в разные стороны. Я уже многократно говорил, да, что вот это наш базис. Откуда рождается организм. Вот роби матери, да, и соответственно кости, которые растут вверх, мы всегда толкаем выше. Те, которые сверху находятся. И руки также тоже в ту сторону. А те кости, которые вниз растут, да, мы их толкаем вниз. И за ноги тоже вот в ту сторону толкаем. Входим, отталкиваем, отталкиваем. И теперь такой приемчик, когда рука пошла до конца, вот, до верхнего верхняя трапеция. А это вот вошла сюда. И остреем локтя обходим косточку. Вот до сюда, до ягодиц. Не вот так идем, потому что по кости заденем, просто больно будет, да? А вот там мимо остистых промахнулись, вошли сюда. И эта рука рисует теперь 4 концентрированных концентрических окружностей. Побольше, поменьше, поменьше. Ну вот где-то вот тут остановилось, где седачная. Okay. Седалищник раз, почувствовала, да? Uh -huh. А в этот момент, это тоже не спит рука, а в этот момент она рас, растирает, да, верхнюю трапецию. То есть это вот одновременное движение. Дальше эта рука захватывает позвоночник, то есть артисты от отростки за вот так вот захватываем uh -huh. пальчиком, то есть вот так вот захватили и идем с такой вот вибрацией назад. А второй локоть рисуют от центра к ногам 4 полосы одновременно поставили да и вот так вот рисуем 4 полосы ну условно у нас все делится на 4 не просто так а потому что сегментов у позвоночника тоже 4 шейно-грудной переход, верхний грудной отдел, нижний грудной отдел и поясничный отдел 4 получается еще раз показываю это вот растрясает, а это идет полосками вот так вот. Отлично попробуйте работать двумя руками. Это хорошо тренирует оба полушария нашего мозга. Попробуйте, например, вот одну руку запустили вот так вот. Кругами, да? вторая прямая. Попробуйте, чтобы у вас два полушария работают. То есть одна просто вверх вниз сходит, да? А другая вот оставили локоть и круги делаем. Круги, круги, круги. Вторую прямую. Вверх вниз. Ну вот, надо потренироваться, да? И так в другую сторону. Это круги рисуют, а это прямая. И частота разная. Тут, например, быстро крутится, а это помедленно Потренируйтесь на рассуге. А вообще не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Так, значит, завершаем чем? Дошли сюда кулаком. Он уводит лимфу под... Вот здесь вот лимфу и мы и сразу подбирает всю группу ягодичных мышц сверху а тут предплечье мы раздавливаем и потом в противоположную сторону то есть по двум диагоналям получается видите вот по этой диагонали мы раздавливаем и по этой диагонали раздавливаем работаем желательно предплечьями попробуйте вот потренироваться вот так на скасок руки поставили разводим стороны и вот так вот так поставили разводим. Так, и в стороны. Такие просто приемы у нас еще часто будут повторяться. Значит, растянули ягодицу, и теперь начинается техника рубанок. Это у нас рука, которая стояла, да, она так и остается, вот, захватываю за палец. Ну, условно, чтобы прям продемонстрировать рубанок хотя может хватать и так, и так, как угодно, как угодно, да. Значит, натираем все тело быстро, 4 линии прохода. Раз, два, три и сбоку. Четыре. И теперь э, от центра к периферии. Отодвигаем ягодицу. Быстрый медичный туда. Видите, корпусом, всем корпусом. Работаю вот туда. Отодвигаю. Стол придерживайте бедрами обязательно. Теперь э, квадратную мышцу и косую тут вместе с ней. Отодвигаю теперь широчайшую. Вот она широчайшая идет. Теперь трапецию. И вот туда к, к плечу. Разделяем руки, и вторая рука в верхнюю трапецию. Это нижнюю верхнюю, нижнюю верхнюю, нижнюю верхнюю трапецию. Где закончили, там переходим к следующему движению. Поперек тела встаем, и теперь локти работают параллельно. Вот, растираем все, растерли, потом расшатали опять все. И ставим теперь более жесткие техники. ППС вот этот наш, да, бывает он с одной стороны, тогда вставляем пальчики между поясницей и вот этой косточкой. И видим, что здесь вот, вот три пальца смещаются, а здесь вмещаются два пальца, да. Значит нам надо вот это вот расширить состояние, пояснично-подвздошный сустав, туда прям острием локтя встаем, да, и бьем по вот этой диагонали немножко, ну, ровно вдоль позвоночника, чтобы не попасть на вот эту косточку. По кости будет больно. Это значит, они туда попали. Вот сюда. Ставили. И отбиваем. Не больно, да? Mm -mm. Вот, потому что попал куда надо. Да, но бить можно, смотрите. Можно кулаком вот так бить, можно вот так бить, как вам удобнее. Если человек, человеку больно, то можно смягчить вот такой ударчик. Да, помягче. Далее переходим на тазовую кость гребенька как раз кости но по нему бить больно поэтому мы делаем складочку такую вот 20 3 сантиметра сверху и бьем уже не по стрию локтя видно да всем видно да не по стрию локтя а уже вот этой частью плоскостью да чтобы не было больно вот отступаем 2-3 сантиметра складочку делаем и ниже ниже ну примерно 4 точки так же получается вот, чувствуешь, как двигается, отодвигается? Mm -hmm. да? Прям отъехал. Прям отъехал, да? Mm -hmm. да. Гениальный приемчик ей от Гудвина. И, соответственно, это тоже тест. Если я стучу по костям, а отражается вот сюда, то получается, есть признаки грыжи. У тебя сюда не отражалось? Mm -mm. Током вот сюда не било? Mm -mm. У вас mm -mm. било в mm -hmm. Вот У вас грыжа, значит, есть. У тебя нету. тебя С чем я тебя и поздравляю? У тебя нет грыжи. <laughs> и сразу же, вот как локоть стоял, да? Так и продолжаем. Второй локоть подняли вверх, чтобы было упор. И рисуем блюдца вот такие. Соответственно, нам надо учитывать декомпрессию тела. То есть с этой стороны у нас получается блюдца мы рисуем так, в этом направлении. Да, то есть где позвоночек проходим, там вверх. Постоянно декомпрессируем вверх. А с этой стороны будем делать, соответственно, в другую сторону. Вот такие, да? Блюдца. уже не рисует. То есть тут будет вот в, это, в этом направлении. А циферблат нарушен часов. Я вам говорил, да, что у нас <сос> Сусы примерно вот такого вот диаметра, да. И это как раз ну, три пальца, да, грубо говоря. Это как раз три пальца. Вот оси есть, отступаем, попадаем на ребено-поперечное сочленение вот нам надо в них подбивать. Локтем будем прямо в них. В них, в них, в них подбивать. Также рисуя рисунок сверху вниз. Видите, да, то есть тут получается по часовой стрелки, тут против часовой стрелки. Плавающие ребра нам не нужны, пропускаем их, а вот дальше уже начинаем прям поседнее. Чик. Чик вот сюда. Вот сюда. Подстукиваем. Соответственно, локтем по остистым отросткам не задеваем. Помните, да? Это просто будет неприятно, больно. То есть вот туда мы все это загибаем. Ну и демонстрирую. Соответственно, вот мы остановились этим локтем, да? Можно и этим локтем вести дальше, да? Второй локоть, видите, дает сопротивление. Вот я вешку поднял. Не нравится мне этим локтем, ну что-то неудобно показалось, да? Развернули вот такой восьмерочкой и этим локтем можно. Вот. Этим локтем даже... Немножко удобнее, потому что у вас, вы плечом, по плечу можете головой вот так подстукивать. И теперь маленький циферблат. Раз, раз, раз, раз, раз, раз. Ух ты, так прикольно вот этот маленький. Да, почувствовал. почувствовала? Тик, ага. тик, тик, тик, тик. Почувствовали вы, где-то вот ребрышко торчит, да? Вот если правильно можно отодвинуться, вот они. Вот они можно понащупать эти реберные дуга. Где-то вот торчит, например, вот это вот торчит, да? Прямо в него уперлись и за счет маховика с головы делаем. Вот прям головой. Раз, раз махнули, и пошли дальше. Мягко вышли из тела, вернулись назад и теперь на расширение ставим скобу такую, скоба из наших ладоней. То есть тут работают вот эти пальчики, мизинцы, да? И мы не массируем человека, мы уперлись в ребра и в тазовую кость. И просто вот относительно ладони раздавливаем Фу, с выдохом. тянем, тянем, тянем, тянем. Вот так вот. Можно пару раз. Фу, тянем, тянем. Вот просто тянем. Видите, это не массаж, это вот именно растягиваем. Теперь плавающий ребра пропускаем. У нас 12 пар ребер, да? Соответственно, 12 минус 2 получается 10 Между десятью ребрами сколько промежутков? 9 Правильно, вот ты в школе училась, молодец. Ну, там <св> да. написано? Да. Значит, ребра, смотрите, примерно как палец по толщине, и между ними расстояние тоже как палец. И мы сюда внедряем свои мизинцы. Получается, мизинцами, вот опять это вот, косточка, мы туда внедряемся и расширяем. Внедрились и расширились. То есть такой как бы клиночек. Вот, повнедрялись и подрасширяли на выдохе, да, да, предупреждаем человека чтобы делали на выдохе. И вот, прогремела выставить теперь и регата началась. Это мы поставили 10 яхт, да, теперь первая яхта пошла. И мы предплечьем, вот раздвигаем, видите, широко не надо, прям до туда, вот именно локальное место. Раз, первая яхта пошла, вторая яхта пошла, третья, четвертая, мягко отдвигаем за затылок и плечо, вот растянули. Плюс Тянется? Вот, приятное такое движение, да? То есть Получается 4, разбили на 4 участка. Раз, два, три и четыре это плечо. Теперь на три участка. Раз, два, три. Потом на два участка, раз, два, потом на один участок. Получается сколько? 4 плюс 3, 7, плюс 2, 9, плюс 1, 10. Десять яг поставили, 10 всех запустили, да? выдох это тут вот уже на три участка теперь на два участка тассат раздвинули и на один участок прямо посередине раз захватили за бок и еще сбоку растянули вот так вот, вот. растянули сбоку да мощное такое движение и все делаем с выдохом то есть предлагаем человеку выдыхать выдох я всегда говорю общий газинал вместе со мной выдыхаем и вот это все мы подготовили теперь для дальнейших техник, уже более жестких. Это уже декомпрессия. То есть расшатали позвоночник тем, что поставили свой локоть вот на самые жесткие, самые выступающие места. то есть на и вот тазовая кость. Вот. вот тут стоит локоть. Второй ставим за сисками отростками, вот сюда на реберное поперечное сочинение, и их расшатываем. Потом будем два локтя вставлять вот здесь. И отодвигать кости друг от друга. Таз мы формируем в ту сторону, тянем в ту. Значит, вот он поставил, вот видите, жестко стоит. Вот упор по диагонали. Второй локоть от оси вот сюда. И начинаем в противофазе, вот, обоими локтями расшатывать. В разные стороны, да? Да, сюда, туда-сюда. Вот расшатали. Да, теперь оба локтя вот сюда ставим. Это на тазовую. А это вот на ребра и раздвигаем каток, техника каток. О -о -о. С выдохом. Прохрустела? Да, там что то было. на столе. Вот и дальше смотрите, тяну, тяну и можно головой делать махи такие, чтобы добиться результата. Все, далее переходим к сету номер пять Это будет плечи-лопаточная зона с своей глубокой проработкой а локтевую зону. Локтевую работу мы сейчас на этом закончили, да? И, соответственно, вот, запишите вот эту вот методичку Я вам отправлю ее на WhatsApp. С вами был Олег Алахудин. У нас весело, у нас хорошо, интересно и энергично. У нас массаж. Подтверди, как ты массажируешь? Вообще, великолепно. Ну вот. А вы не хотели приходить? <и>, и зря это делайте, будьте с нами, будьте за нас, подписывайтесь и пишите комментарии.